Доброго времени суток, друзья, подписчики и зрители канала. Мы продолжаем прохождение игры Dead Trading. Это вторая серия. Закончили мы на том, что вышли с нашего кемпада и идем. Короче, президент нам дал какое-то задание. Президент до да, Америки, вам не послышалось. Именно президент Америки. То действующий президент конечно я не знаю что это такое вы не вошли в свою учетную запись steam сидевые функции да я помню это я читал это типа взломанная версия steam и она просит подключения видимо версия сама обновляется так что вот так вот так что тут за подсказки инерции чем быстрее движется сын тем труднее ему остановиться впрочем инерцию можно обратить в свою пользу Старайтесь не падать, падая вы рискуете повредить свой груз С каждым ударом шкала повреждения на контейнере постепенно заполняется красным Если вы начинаете терять, ну, терять, терять, короче, что-то мы начинаем Сканирую. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Морфий для президента, а, вот, морфий для президента Дома, мы должны отнести У нас есть задача, нести на спине, конечно, на спине если недостаточно предметов для заказа доставка морфия. Счастливого пути. Спасибо. да задрало. Долго будет? Может, их можно как-то отключить? Заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор Морфин для немедленного введения президенту. А, транспорт можно было бы мне какой-то хоть предоставить? Если так, это сейчас будет карта, да? На своем изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Да я понял, Попробуй, я в папке играю, ты что, серьезно, думал, что я не смогу кар на карте метку поставить. Кстати, у нас больше, да? Больше всего открылось. Сейчас еще раз гляну. Столичный узел. Ну это откуда мы сейчас вышли. То есть под землей эта херня находится слева не знаю что ну, по дистанции показывает что вроде как недалеко странно а тут надо будет еще в обход где-то бежать Сэм, ну если хочешь проверить туда ли ты идешь посмотри на компас он никогда тебя не обманет Ади он конечно если у тебя есть место назначения оде компас Режим компаса, удержите OG, чтобы перейти в режим компаса при использовании клавиатуры для выхода, из вы потребуется повторно, да, G? Изменить масштаб, перейдите к метке. Удерживать G, да? М -м -м -м. В чем суть компаса? Расстояние... А, ну прикольно, дистанцию хоть пишет. Это уже, да, хорошо. А так я не вижу смысла в нем вообще если точка и так у нас есть в был не только штаб это также был и центр движения реконструкционистов если бы президенту не понадобилось особое лечение она бы никогда не уехала а тогда конечно не уехали бы и мы о чем он кто понял Я не будем президент здесь находится, северная краины столичного узла О, не, за транспортом, да, пришел? Пожалуйста, хоть бы это был транспорт. Потому что пешком не хочется в город идти. А, не размечтался это всего лишь лифт Бриджис. риджес это же фирма этого вот толстяка да но ну, он говорил может не его лично но по крайней мере это в которой он работает как я и сказала, ее показатели на том же уровне а значит, Ля, прикольно настоящие боюсь. люди Нет. Надо сэм это я Deadman. <свист> Прости, я забыл. Дэдмен. Вот это и все? Вот эта курьерская доставка? Боюсь, что состояние президента улучшилось. Спасибо. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. Она? первая и последняя женщина президент соединенных штатов ты ведь ее помнишь ангела меркель она что ли тебя воспитала одет ты не очень-то подобающий иди хоть как я знаю только ней. ангела меркель если это она <coughs> заказ номер два доставка морфия изолятор груз доставлен Состояние груза степень повреждения менее 50%. А как я его повредил, если я ровно бежал? Окей, ладно, не будем спорить с игрой Это все равно бесполезно. Итоговый рейтинг. 0,52. 52 лайка. Боже, лайки за выполнение заказа. Кто бы слышал. Мне это напоминает курецкую доставку. Яндекс и Деливер Клаб. Только там отзывы. На отзывы все рассчитано. А тут на лайки. А ну-ка, покажите, кто это. Лютипу маскисты. Правая рука президента. Директор Бриджеса. Да, Хардман? А, ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Сколько прошло, Сэм? Лет десять? Но ну, надо же, собрались вместе бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебе видеть. Президент ждет. Это твоя мать, Бриджит. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Капец, мамка, президент. Мадам, президент, Сэм пришел. Мы оставим вас, Сэм. Я знала, ты вернешься. Как ты поживаешь? она ушла на запад путь занял три года она хочет отстроиться хероси вы не забросили эту идею Ха? я хотела отправить тебя сын время на исходе помоги ты ей нужен Вы восстановите связь, объедините Америку. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна, иначе у нас нет будущего. Нет, Америки конец. Бриджит, ты президент пустого Сэм, места. Сэм, послушай. <связь> Не понимаю даже, кто из них дурнее. То, что он не схватил мамку или она то, что на него кинулась. Ч за нах? Да сестра или тёлка замазанная я так и не понял я ну что ж ты пачкаешь меня а? женщины я люблю тебя, Сэм. Ты слишком стара для этого я буду ждать тебя на опана а чё надо резко помолодела? мадам президент О, нет. она домогалась меня пацаны уберите ее. Ля рама, три вандама. Доктор, помогите нам. Быстро шли сюда. Ля этот жирный какой-то вс. Не пойму почему с живота а, умерла, да? почему с живота вот это хер течет она под чем-то была, под какими-то препаратами что ли Ранее пойму, что здесь происходит А, это жена, наверное, да? Видимо, она пострадала Может, вначале говорили, но я уже просто забыл Слушай, никто не должен знать, что она умерла Иначе, нас настанет конец То, что здесь произошло, останется между нами, ты понял? Да, директор Но как нам поступить с телом Без отдела утилизации У нас есть решение Так в Индии сожгите Плод возьмите, в речку пустите И все Не надо ничего Сам Перед смертью президент заключил с тобой контракт о чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня то, что требуется. У нас сейчас нет ни одного курьера, а твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело Президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. На плотность хералия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С Думом. Возвращенец. То есть я. Почему? Сэм, ты уже один из нас. А теперь за дело, Сэм Портер Бриджес. да восстановить америку изолятор подземный вход в северную окраину столичного узла Бля, да, модераторы задрали просто там переписываться уже лучше бы на стриме у меня так сидели оповещение приходит я хочу сказать да надо президент стрэнд верила в возрождение америки она неустанно трудилась во имя объединения наций да понятно вот давай коронуй меня и я бриджес. пошел. я пошел ее следует похоронить с почестями но мы этого сделать не можем почему вместе с ней умрет америка а ну да без нее бриджес тоже исчезнет согласен ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место? Смирись. Я, а я, я. Больше нет. Сэм, Давайте я займу. Америку я смогу вертись. Америкой вертеть-крутить. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что. Поговорим об этом потом. Сейчас главное... Довести до конца дела начатое твоей матерью И отстроить Америку по ее заветам Для этого и существует Бриджес Сделай первый шаг, Сэм Доставь тело президента в крематорий Только не на спине Человечество Я же знаю их приколы Они мне сейчас дадут ее как груз просто на спину и все Ты что, через мешок говоришь? Че страшно, мне вырубай. Серьезно <свари> мамку мертвую президента на спине нести он расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко. Я уже сдержав... ничему, наверное, не удивлюсь в этой жизни, города в вот этих просто поднять туда тело нести мамку президента позже нести труп мамки президента В спине мы будем вести круглосуточный мониторинг если что-то обнаружим свяжемся с тобой через браслет Не, ну это мерзко. Это ужасно. Почему он позволил это сделать? Ну, типа у него вообще свободы действий, свободы выбора нет. 55 килограмм мамка весит. А я могу поднять 120. Сэм, О боже, мы еще и сейчас так, упадем. Сместить влево. Просмотр карты на браслете. Давайте посмотрим. Так, куда нам надо нам надо в крематорик запада столичного узла окей а мы сюда как раз и шли мы где-то здесь да по-моему высадились Ладно, не суть да если бы они мне дали хотя бы мотоцикл перевозки перевозки он сказал не переноски перевозки Труп некратизируется и превращается в новую тварь. Да. Охренеть. А я тут пробегу. Переноска трупов. Трупы более склонны раскачиваться из стороны в сторону, чем обычные грузы, если вы теряете равновесие. Попробуйте балансировать с помощью. Ну, в общем, с помощью курсора мыши. А я здесь вообще смогу пройти? утих, тихо, мамку, мамку береги. Береги мамку. Да я иди, говорю, мамку береги, ты что ты? Аккуратненько. Может, я зря сюда иду вообще? Ну, вот тут вроде как есть проход, но я не знаю, не будет ли он заблокирован. Сейчас бы биографию рассказывать, когда а она сзади у меня желает, на спине. Что их можно Люди в Америки, что в Пожалуйста, хоть бы не, мне не надо было Мы обратно верим, идти. Я все прощу. Жива. Почему мне нельзя транспорт использовать? А он сможет залезть сверху? Тих -тих -тих. Брат, ну залезь, брат, братишка. Охренеть. Я так понимаю, мне теперь обратно, да, бежать? Да. Куда ты? А, нет, Будет капец, он еще с ней разваривает. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не забывайте, человек на спине. Хоть и мертвый, но человек. Поэтому будь любезен. А че он спринт не использует? Видимо, устал. Устал паренек. <смех> Пицца, да надо было разрабом такое придумать. У него мамка умерла, он взял, посадил ее на спину и несет на горбу. Я не знаю, что они курили при этом, когда создавали игру. Но это реально смешно. Просто о чем они думали. Тут я тоже, да, не пройду. Охренеть, охренеть. Зачем вообще такие текстуры было делать, где я могу попасть в тупик? Давай, давай. На спринту, братан. На спринту. Я уже мухи слышу было звук мухи. Уу. Муха. опять мухи блин, тяжелючая тяжелючая я уже сам устал, честно говоря реально устал Тащите ее тихо, тихо, тихо тихо ты можешь Держись. да, да, согласен, подтверждаю, плюс один тихо ты когда бухаешь, так не бежишь, дядь. Аккуратней. А тут ты несешь труп своей мамки президента. Поэтому давай как то ноги в руки, бери себя в руки. Все бы такие. Кстати, когда спринт не используешь, и заметил, он ровненько бежит, и нет никакого наклона. Но только я использую мышку, да? Либо поворот. Так сразу начинается этого канале сейчас попробую может все таки можно машину взять рабочую Где вряд ли они разрешат что-то я сильно сомневаюсь так я прошел пожалуйста дайте машину умоляю тяжелая правда можно Залезть. Спейс. Подожди, ну. Может как-то можно все-таки? Что, нельзя. Да, ну. Да, черт, Мне послышался или звук какой-то был. Как будто заплакал да. кто-то. Что-то больше и больше стремаюсь его мамку вести. Подожди, а у него же был мотоц... мотоцикл, мы разбили точно. Он да. столичный узел. А, ну мне сюда и надо, да? А, там находится... Все, я понял. Сама корпорация. Бриджис. Я-то думаю. Я-то думаю, чувак, что это такое? Заправка? Стражевые вышки. Стражевые вышки позволяют осматривать окружную местность высоты. Чтобы узнать о функции постройки доступно на разном нажмите Tab, выберите пункт меню постройки. Ничего не понял, но очень интересно. 5 лайк. Это тебе. А что это значит? Используется сторожевую вышку. А. -а, -а. кристаллы. То есть можно ресурсы смотреть, криптовиоты. Но это я так понимаю белки у тебя, что баба ела. Скорее всего, я могу получиться и отметки достать, увеличить масштаб есть даже. Ничего себе. А еще можно? Нет. Это что такое? В общем, кристаллы. Лестница. Кстати, надо лестницу взять. Я думаю, она одна здесь такая лежит. Я думаю, она понадобится. Давайте поставим метку на лестнице. Перейти к метке спуск-подъем. А, даже так можно. Все, дальше в космос, дальше сигнал. Не улавливается. Ладно, выходим. Метку мы поставили. Я возьму лестницу. Хотя как я ее буду брать, я понятия не имею. Поскольку он и так мамку тащит. Представьте, если он еще лестницу будет тащить. Кстати, эти остались. Да, да. Вот так. Капец, я ему не завидую. Давайте посмотрим, на что эти кристаллы влияют и вообще F взять. А, ну я понял, когда ты мамку несешь. Это показывает типа зверьки, если рядом, да, походу. Пойду Жучков возьму, он, наверное, что же хавать хочет. Залезть. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан. Давай, Жучка, заходим. Съесть. Хорош, хорош. <связывается> да ладно, что ты вот тогда рассказываешь? Все вкусненько. Все вкусненько. Давайте ну, немножко на спринте пробежим, да? Под музычку мне нравится. А чё он не останавливается? Блин, мне что-то даже грустно. Капец, представьте ситуацию. Мамка президент, ты только узнал об этом, и она резко умирает. Ты ее несешь на спине ее труп, который надо донести. И играет грустная музыка. Что может быть хуже? Ребят, задумайтесь только о ваших проблемах и о проблемах вот этого молодого человека. И вы поймете, что ваши проблемы по сравнению с ним ничто. Показатели крови восстановлены. Ну конечно, такую букашку съесть. Капец, я не, не знаю, что. Гру не, ну хатика, конечно, грустнее было. Хотел сказать, что грустнее хатика или эта ситуация. Я не знаю, как до этого разработчики, просто не понимаю. сместить вес вправо. лайк Смысл лайк игорь какой игорь что происходит давайте поставим лайк like, окей okay. а я не могу ее до да, взять балансировать, сместить ее с Мне грустно. Где реально грустно. Фу, хоть здесь этой музыки нет. Да, блин. Как ее выключить? Реально грустно. Ля, следы остаются после меня, да? А почему так сильно камера от меня отдалилась? Да, Сами так гер. О! музыка прошла это специальный момент был когда музыка должна играть что это в небо летит камни какие-то какого хрена камни в небо летят что это за железная рода я никак я не могу ковать нет хотя мне кажется в дальнейшем в дальнейшем, скорее всего, будут какие-то приборы, ломики. Я думаю, здесь можно будет что-нибудь добывать. Это сто процентов Просто нам еще на данный момент ничего не доступно. Ой, еще лестница. Лестница Игорь. Лестница Игорь. Разработчики думают, ребят, давайте как-то придумаем название для лестницы. И тут, говорит, а давай используем здесь Россию. Российские имена Давай Давай назовем такое имя Обычное русское И выбрали Игоря Лестница Игорь Что это? Желтое что-то лежит Золотистая лентя Поиск веревок и других объектов С помощью сканера Взяться за веревку веревку опять игорь игорь это да везде я смотрю 30 метровая да отпустить веревку лайк ну, давайте лайк поставим что <laughs> мне не жалко а я могу с помощью нее подняться наверх я кстати не вижу своего мотоцикла мы были где-то здесь где-то здесь там, где вот эти зверьки ходят. Ну, я по-прежнему не вижу мотоцикла. Не, но зато я смогу сейчас подняться наверх. Это уже хорошо. Не, прикольно, что есть такая веревка. Это очень классно. Я так понимаю, когда ты лайк ставишь, оно у тебя... Почти добрался, да? С рельефа. В какую мне сторону? Наверное, до следующей лестницы, я так понимаю. Так, мне надо вот сюда. Но ну, я не знаю, даже я смогу по этому залезть. Я думаю, лучше по этому рельефу добираться. Он здесь более ровнее. Туда я по-любому не попаду. Риска. Синие точки. Синие точки это самые не рискованные, да? В принципе, у меня лестница есть, что я буду думать. Игорек. Лестница игорек у меня есть. Конечно же, я, я использую именно ее. Схватить. Зачем лестницу хватать? Тоже давайте, наверное, лайк поставим, да? чтобы она у нас выделилась. Лестница. Лестница Игорь. Почему они не назвали опять Лестница Игорь? Схватить. <клёх> <клёх> Бедный чувак. просто не понимаю, как он на это пошел. Остановиться. Остановитесь. Как Ядукович говорил. Янукевич. Якубевич. Якубович. Сместить вес вправо, сместить вес влево. А, я не смогу здесь залезть, ну, ч, ребят? Или смогу? Балансируй, балансируй, брат. Балансируй. Давай, давай, давай, давай. Как собака, собака, как она, когда покакала, засыпает. Вот так и ты давай. Давай, давай, давай, засыпай, засыпай. Ты сможешь, ты сможешь. Тут чуть-чуть осталось на понты, ну, брат. Ч ты за реанимирующий звук? Тихо, мамка, мамку, мамка, убери ей, блядь, спил. Задрал. Почему я таким ракалом играю? Он вообще знает, что там мамка его на спине? Мне кажется, я пока донесу... Я, ладно, я не буду говорить. Я точно изуродую. Пока донесу. Давай, подпрыгни, может? Дебил. Так прости меня, какого то хрена не залазишь, дядь. Нет, нет, нет. Ч, ч, ч. дебила кусок. но ну, почему ты такого дебила кусок? Ну ты в речкой смотр. Мне кажется, не имеет никакого смысла идти туда. Не, ну подождите, не зря ж Именно этот склон здесь стоит. Значит, как-то можно добраться? Здесь не вариант. Где вообще мой мотоцикл делался? Меня вот что интересует. Но здесь я никак не смогу, я уверен. Я просто уверен в этом. Была бы веревка, может быть бы как-то получилось. Но без веревки, я думаю, никак вообще. Вообще. А ну-ка, стоп Ну-ка, ну-ка, давай-давай-давай Ничего страшного Мамка простит, простит Она простит Ладно, верить в то, что она тебя простит И все будет хорошо Хорошо Молодец Реально, Малорик, справляется На отлично Я уже вижу какое-то здание мне кажется, мне туда все-таки Да, мне туда Вот эти камни только меня смущают Мне кажется, надо будет пролазить Именно здесь Ну что ж, я думаю Нашего волка-одиночку Ничего не остановит Квиц нет, чтобы дать какую-то охрану Да, там Довести все-таки, это же президент Тем более вы не хотите огласки Мне кажется, надо Хорошая охрана этого груза они решили Крематорик западной столичного узла. Что такое, брат? Светло сильно? Да, это то место. Сохранение. Чтобы сохранить игру, откройте меню браслета с помощью Tab и нажмите Система. Система, где система? А где тут система? А, меню. Показать заказы, предметы, груз. Стоп, а где система? Фильтр значков. Это не то. Это не то. Где система? Вернуться. А, может здесь? Подожди. Карта. Груз. А вот система, система. Сохранение игры. Окей. Все, отлично, я научился Блин, сейчас скажет, почему она такая грязная Да даже не знаю Даже не знаю, почему она грязная Ля камни летят вверх Куда они, интересно, летят А где тут вход вообще? Как мне понять? Это, я так понимаю Боковое будет этот Нет смысла туда идти Перебор, да? Я тоже так считаю Хочу. Погнали Я думаю, здесь, скорее всего, вход И мы на изи это сделаем Вижу один вход Это, наверное, второй вход? Или это одно и то же все? Тихо, балансируй, балансируй Помню, у тебя на спине мамка Ты сам с собой развариваешь или со мной? Он, походу, уже со мной разваривает Алкаш. остановиться использовать терминал кремировать перемещение трупов печь крематория Кремировать покойник можно кремировать. 55 килограмм вес 320 лайков уже Совершенно секретно, Бриджет. Выставить тело президента в крематорий. Я так понимаю, мне сейчас его положить, да, надо? Грязная, как. А главное, у меня костюм чистый, а она вся испачкана. обидно обидно интересно, а в этом крематории кто-то есть? должны же какие-то сотрудники вот работать сейчас начнется сильный дождь, возвращайся скорее сэм, и второй груз тоже сожги какой? а че там? А, лекарство для президента, да? Что там, мне кажется, сейчас произойдет неладное? Может, даже эти зверьки побегут. А что там? ББ-28. Ребенок? Образец, который выдали отряду Игоря. Он был на тебе, когда мы нашли тебя в кратере. А здесь он зачем? Он подлежит утилизации. Центральный узел разрушен. И наша штаб-квартира тоже. Потому что ББ не сработал как надо. В журнале Игоря все есть как да я могу не его вошел. сжечь. Мы и его не а вне капсулы не выживет. Можешь его Да не буду подтвердил. я его убивать. Вот и все, терминал не работает, я ж никак не смогу его убить. Так что. Зверки, мне кажется, сейчас следы появятся. Снова эти зверки появились. Я так и думал. Так и думал. Мне кажется, она не может на самом деле выдержать. Постоянно перед ним именно поворачивается. Все электричество Сэм, запустилось. Сэм, ты меня слышишь? Черт. Наверное, это из-за блокаута. Сэм, что там у тебя? Плотность хералия продолжает расти. Хана мне вот что, а. Их тут до хрена. Видимо, от тел, которые мы не успели доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дочь? Нет. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. Сэм, если тебя съедят, произойдет выплеск пустоты. Ты-то, конечно, вернешься. Но от округи останется один кратер. Есть идея. Куда в очков ставил себе, включайся зараза. да ты и впрямь с дефектом? Рядом, рядом, зверьки эти походу. Но... А не. Это направляет, по-моему, да, на вот этих чудиков. Он вроде бы красным горит, когда кто-то рядом есть. Ёп. Темно. вернуться в распределитель столичного узла Тишина. то есть обратно Тишина. стряхнуть и вот ну давай чувак порывайся сможешь. Почти, почти. Все-таки смог, да? Нет. Нет? Забрали. Окей. Дельфин. Че происходит? Боже, что за наркоманская параша? Это так задумано, вообще или нет? Че, пос посмотри на тап. Правильно, мне выходить к речке Мне к речки надо бежать. Главное, чтобы эта косатка меня не поглотила. Так да куда ты в тупик бежишь? Блин, он плывет уже за нами. Давай, давай, давай, давай, ты сможешь. На сушу, на сушу желательно. Он уже близко, братанчик. Он давай, давай, давай. Ты на последних секундах просто вывозишь, ты чемпион. Все, съел. было плотно противники и адреналин при столкновении и столкновение происходит при столкновении с противника происходит выброс адреналина быстро что это скорпион полетел Способность резко уменьшается ну чтобы выносливость я думаю мне пополнить мне надо всего лишь скушать тараканчика так это все конечно очень интересно но мне надо Выбор фляги. Типа воды, да, попил? Типа и все, на энергии, пацан. Не, не пойду сюда, я... Снова и, снова и снова. Сюда я точно не пойду. Мне кажется, просто я не вывезу. Скорее всего, я упаду. Если б спуск какой-то был, другое дело. А так не имеет никакого смысла. Я лучше пойду по проверенному старому пути. Кстати, блядь, я без груза и совершенно спокойно могу бежать. Лестница есть. Поставить метку. То есть тут еще один какой-то вход, да, есть? Для рыбы сколько. То есть это было все по-настоящему, получается. Странно, что касатки еще нету. Так а как же тут? Не ну выносливость у него понятное дело, когда он без трупа бежит. Отличное просто. Я верю, что у нас все получится. ля красавчик блин то он вытворяет такое ёпта и живой да? Ха, даже посмеялся Фух. братанчик все окей все окей не переживай совсем бывает сейчас тараканчик и кушаем да, они чуть спешит и ёпта ну что ты делаешь вот куда он спешит -то? лайк взяться за веревку Отлично, отлично. Хорошая штука. Подождите, не, ну... Должен же где-то быть мой мотоцикл. Или по сюжетке мне его там покажут потом. Просто я не пойму, реально. Я очень хочу свой мотоцикл. Я понимаю, что здесь поверхность не та, чтобы ездить на нем, но все же... О, опять это музыка. Игра хочет, чтобы я грустил. Игра, ну что ты делаешь? Еще, еще кушай, еще кушай. Мне, кстати, за это... Минус монетизация светит. Да? Если я не ошибаюсь. Потому что эти, эта музыка по-любому в свободном доступе вряд ли есть. Скорее всего, закреплена авторскими правами, поэтому... Минус монетизация с данного видоса. Ляпрыжки какие. Прям чувак с биатлона. Растепенно, ничего мне не надо сделать Видимо, нет Ну, карту мы дальше будем использовать Я думаю, это предстоит нам немного позже Хотя здесь бы я полазил Давайте, наверное, миссию все-таки пройдем Могу я вот это добыть? Взять, взять Нет, тут, наверное, мне кажется, какой-то ломик надо или что-то такое Сейчас жучка еще одного съедим 944 и 100, но уже получше, уже получше. Кстати, тарканчиков не так часто надо есть, я думаю. Даже если вы и забудете, ничего в этом страшного нет. Посмотрим, что у нас по поверхности. Все ровненько, видите? Синенькая, это безопасная зона, если что. Вот почти исправились. справились. Почти добрались до нашего, как он называется, Бриджес. До Бриджеса добрались. Но это все благодаря тому, что у нас нет никакого груза. Если был бы груз, я очень сомневаюсь, чтобы мы добрались с такой скоростью. То просто повезло. Сталичный узел. Население 42 тысячи человек. Все чисто. Добро пожаловать в Кроме моего костюма. Центр. Ну. В это куда? С это сюда? Распределитель это что? Вы как-то по-русски не говорите. Заказ номер три совершенно секретное тело президента. Вернуться в из столичного узла. Это чудо, что вы оба уцелели. Когда человек с тумом подключается к ПП, возникает наводка, как у микрофона рядом с динамиком. Усиливаются страхи, повышается уровень стресса, и есть риск идти туда, откуда уже не вернешься. Извини, но этот ББ превысил свой лимит. Остается только утилизация. Да это сын мой уже. Вы че? Душ, потом зайди в кабинет... Я сейчас вас утилизирую всех. Чувак, вы с одного дерьма вылазили. Ты что, можешь просто так взять его и убить? Нельзя, это уже твой ребенок. Ты посмотри на него, он уже говорит папа. Вот, он только что сказал. Да ладно. А что он сделал? Не бойся, все хорошо. Я всегда с тобой. Может, тут это настоящий отец? Да. Мой папа был чище. Я бы испугался. Заказ это та, та та та А, ну задание, да. Задание мы выполнили хорошо. Тело президента кремация. 113 лайков. Неплохо, неплохо. Капец, <свист> лайки платят. Лайками платят. И вот это будущее, вот это будущее. А почему он на мотоцикле сидит? Класс курьера 7. Разное состояние. Руза. Вообще время в игре 48 минут. Я же сказал тебе, думай, БП, опасная комбинация. О, тебе бы помыться. Ты с ног до головы в хералии. Негоже гоже в таком виде показываться. В дерьме какой-то. Ты, ты что-то несешь. Ее нет. Ты расстроен. Это из-за БП-28? Иди-ка ты нахер, я тебе не шестерка. Понял. В любом случае, ребенок обязан тебе жизнью. Нет, это мы ему обязаны. Ты тоже. Как скажешь. Я за ним пригляжу. Привет от Да меня он президент. убьет его. Он убьет его, не отдавай ему. Он орет: папа, папа, не давай мне. Он придурок, и а? доверился. Чувак, ну реально, помойся. Куда ты грязным лег? Это же мне противно. Уже почти пора, Сэм. Это кто? Смотри. Это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Ляпок. Я всегда буду с тобой. Всегда-всегда? Амелия, эпизод 2. Блин, можно, кстати, прохождение чередовать по эпизодам, да? Будет прикольно. Как раз где-то по часу они и будут выходить. Доброе утро, Сэм. Не Сэм, свинья. Сэм, Смотри на него. Увеличить масштаб. Было Спасибо. было а Окей, я понял тебя. Я понял. Осмотреть фигурки. Что это было? <laughs> Зачем он мне это показал? Увеличить масштаб. Назад. Что ты еще можешь, мой юный друг? Осмотреть стол. Монстр. Ну, понятно. Реклама. Выпить. Как же без рекламы? Все, монстры, вы теперь мне должны сделать этим. Короче, рекламу мне предложить. Yeah. Хорош, красавчик. Что ты еще можешь? Так, что здесь еще должно быть? Надеть солнечные защиты. Солнцезащитные очки. Я думаю, у них он покруче будет, правильно? Мы бы умыться сначала, конечно. Смотреть фигурки. Давайте посмотрим, что еще на столе есть. Увеличить масштаб. Ну, в принципе, на столу, на столе больше ничего нет. Проверить ББ идет строительство, окей. Не до этого, значит, принять душ, использовать раковину. Давайте раковину используем. Что нам там предложит? Лицо, лицо умыть хотя бы. Будет уже неплохо. сфотографировать Серьезно? Да, я говорю что в этой игре есть немного юмора. Я как раз поставлю его на этот. А он может какие-то другие минки делать? Выполнить действия. Подожди, подожди. Я хочу другое действие выполнить. Надо, я так понимаю, мышку в другую сторону, да, повести? Давайте вверх повесим. Нет. Хорошо. Давайте вот такое действие. Окей, okay. что еще у нас есть? Сюда поведем. Не, ну это не очень. Это не слышно. Мне понравилось предыдущее. настолько интересно ну, то про язык не понравилось не он делал Так, какие еще есть ну, это как раз и было вот это и было теперь надо в бок в бок повести это было Окей, остается одна да у нас не знаю почему они повторяются ну ладно выходим прикольное зеркальце все принимаем душ принимаем душ использовать раковину принять душ Тут тоже режимы есть. Наконец-то он обмается. Сэм, ты меня слышишь? Ну? No. А, да твою ж мать. Нигде теперь нельзя уединиться? А, Вообще-то нет. За исключением душа и туалета, конечно. Понимаю, решил помыться. Ладно. Как закончишь, зайди в кабинет президента. Она тебя ждет. А, типа новый президент? Уже так быстро это прошло? Выборы прошли? Или у них на примете кто-то был? ч сложно все. Кабинет президента. Северная краина столичного узла. И кто же а, он Спасибо. стал президентом, да? Бриджит нас покинула Но мы можем сохранить ее наследие Сэм, послушай Мечта о возрождении Америки Не умерла И слышать не хочу Взгляни на нашу новую надежду Новую Америку О, я знаю эту телочку Так как кто? Это жена? Мне кажется, они какой-то прототип ее, да, сделали? Пусть мама умерла. Но я здесь. Мама умерла. И ты Так это сестра, получается. Ты тоже здесь. У него Сиси больше, чем у нее. Вы с ней 10 лет не виделись, да? Она за это время. Не постарела, не надела. Я думала, она сдохла. Почему? Мое тело на берегу. Там время не имеет значения. А вот ты повзрослел. Хорошо выглядишь. Эй, -э, женщина, дистанцию. Считаете, это всерьез насчет восстановления связи между всеми? Кто-то должен сменить Бриджет Сэм. И что важнее, продолжить ее дело и заново отстроить нашу страну. Ля какая. Саманта Америка Стренд. Наш новый президент. Новое начало для нас. Такого, уля на нее. Какая то страны. президент. Под ее руководство мы установим UCA, Соединенные города Америки. Вот как мы возродим нашу страну. Потом мне ее труп выносить на спине, да? Нет. Меня хватит. и так чуть не Я расплакался, когда всей мамку всей его выносил. Но мы тебя не забывали, Сэм. Это ты сбежал. Ты порвал с нами. Амелия собрала отряд. Лучше Что происходит и ушла на запад? А, это голограмма была? набирает ну, это как безумно твари. макси да? машина пока вот не искали не пропустила ни одной твари всех замечала издалека мы убеждали поселение за поселением примкнуть к нам и мы оставляли с ними наших людей помогать у нас ушло на это три года, но в итоге мы сумели добраться до Краевого Узла. До Тихого Океана? Боже. Да. Но потом все покатилось к черту. Отряд уничтожили, Амелию схватили. Схватили но не то чтобы меня держали в клетке или под замком Мне разрешают гулять и я могу говорить с вами когда захочу но нельзя покидать город Их цель обеспечить независимость краевого узла ничего По не мере, так ей говорят ее здесь нет они хотят чтобы она хочет быть президентом везды. будучи они в тюрьме в качестве страховки еще раз кто эти придурки дементы сепаратистская группировка. Они контролируют краевой узел. Я про них слышал. Кучка террористов убивают людей и превращают города в кратеры. Да. Они не, ну шмот не прикольный, внухаются. шмот Могут прикольный. даже подстроить выплеск. Они тоже с детьми ходят, да? Так ты считаешь, тот взрыв в центральном узле их рук дело? Возможно. Эти экстремисты расползлись по всей стране и гадят нам из под тяжка. У них нет четкой организации, и их ничто между собой не связывает, кроме идеологии. Я знаю, что не все разделяют наше видение будущего. Если мы, американцы, не объединимся вновь, человечество обречено. Я повторяла послание матери людям из разных поселений, но не все были готовы принять его. Многие предпочли остаться в изоляции. Они держатся особняком, поодиночке. Как ты, Сэм? Они думают, что Америку можно возродить лишь силой. Что им станут указывать. Отберут у них свободу и закуют в кандалы. Типа вот таких, да? Вы не лучше этих дементов. Еще одна секта. Это не кандалы, Сэм. Это символ нашей связи. Это то, что нам сейчас нужно из разрозненного сделать единое. Сформировать хиральные узлы и связь. Сэм, ты должен отправиться на запад и завершить начатое. Люди, которых Амелия оставила по пути, построили терминалы херальной сети. Но они не соединены друг с другом. Ты должен связать их воедино. А для этого нужен Кьюпит. В нем содержатся все операционные протоколы, необходимые для интеграции терминалов в общую сеть. Отнеси Кьюпит на запад и воссоедини народ нашей великой страны. А как достигнешь краевого узла, разыщи Амелию и верни домой. Изи После просто, изи катка. в должности, продолжу дело, которое начала моя мать. Таково последнее желание, Бриджит. Так, мы возродим нашу страну. Пожалуйста, ты нам нужен. Я теперь Сэм Портер Бриджес. Я больше не Стрэнд. Черт, я даже не один из вас. Вы меня выгнали. Не хочу иметь дел ни с вами, ни с кем-то еще. Никогда. Стой! Меня как будто здесь нет, как всегда и было. Сэм! Сэм! Подожди! Стой! Послушай. Вы нужны Америке. Вы оба. Когда опутали весь мир проводами, войны и боль не прекратились. Можете попробовать еще раз, но только потом не надо удивляться. Все идет по кругу. Соедини, объедини. Не все так просто. Ладно, ладно, Сэм, не горячись, я понимаю. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. А пока иди, передохни. Хорошая мысль. Организму нужен сон, а иначе рано или поздно соединишься с той стороной. Мы провели профилактические работы. Подправили кое-что для твоего удобства. Можешь пользоваться. Я назову его Гриша. Кое-то веки думы Григорий ББ оказались удачным сочетанием. Батя. <соспит> Или, может быть, это некая взаимная симпатия? Ну, конечно, мы же похожи. Как две капли воды. Он как будто алкаш какой-то. Вечно в подворотнях валяется. Только он в таких вот местах, на пляже. Как будто забухал. Послушай, ты, Сэм Стрэнд. Нет, уже нет. Это в прошлом. Меня зовут Сэм Портер Бриджес. Странное слово прошлое. Казалось бы, смотри. Да твоя сестра, побойся Он бога Оно давит словно груз Почему ли они отсутствуют? Ты удерживаешь быть на месте, как якорь Я застряла, Сэм Здесь, на берегу Тихого океана Что-то рыбки захотелось За тысячи миль от тебя но мы все так же близки. Ля-ля, раздевай его, раздевай. Сейчас инцест будет, я понял. Сейчас только если начинается, я сразу, искей и. С вами был я, Займан. Всем пока. Будет. Ты свободен, но мы все еще связаны. Они все-таки передумала женщины. А как ты платье так сменила? Да не надо туда плакать. Лё, опять в другом платье. Что происходит? Почему она меняет платье? Почему эта женщина меняет платье? А ты пошла, стой стой Ой, под наручника а, они открыты, а, амулетики остался, да? То есть у него по сути вещи сны. Есть В такое. личных помещениях есть все удобства: душ, туалет и проче. Заходи туда, если нужно отдохнуть, осмотреть снаряжение, что-то обдумать. Если есть вопросы, обращайся к персоналу. Я тебя понял. Пока сначала здесь сам. Я тебя понял. Знай, как сейчас работает Бриджес. Задрало. Что новое что-нибудь появилось, подготовиться к доставке. Но это потом. Это потом мы сделаем. Используя терминал, у нас появилось. Фигурки, раковина душ. Воспользоваться туалетом стоя. Воспользоваться туалетом, сидя. Давайте посрем. Твопосрем, сидим, и так. Сэм, это Хартман. Исследователь, занимающийся тайнами берегов и выхода смерти, дум способностей и возвращенцами. Когда ты облегчаешься. Из твоей системы выделяется некоторое количество хералия. Полезная информация Хиралий отрицательно сказывается на секреции гормонов и на нервной системе. Считается, что контакт с хиралием провоцирует развитие фобий, а также, в серьезных случаях, агрессию и суицидальные мысли. Есть даже предположение, что именно хералевое загрязнение активирует дух. Позволю я возьму для изучения образец твоих выделений. Да, конечно. Так я смогу дистанционно степень твоего загрязнения хиралием и состояние здоровья. Сколько надо, срачки, столько и бери. Так, что у нас еще есть? Посмотреть стойку с оружием. Проверить ББ. Посмотреть стойку со снаряжением. Мы с оружием посмотрим, что там есть. Привет. Мы вроде знакомы. Я занимаюсь ты а также техобслуживанием и ремонтом. Хорошо, что ты с нами. Если не я то Я хочу черный костюм. Мама. Рыжий мне не нравится. А вот это нити. Они нужны не только для упаковки, но еще и для идентификации. Посмотри внимательно и увидишь. Видишь красное. Это твоя кровь. Тут типа разные костюмы. Это для того, чтобы воевать. Да? Тут в основном пистолеты нара здесь. А это что-то другое. Здесь э, нить. И здесь хрен узнать что. Ну, в общем, не столь важно. Пофиг. Что еще? Мы можем проверить. Проверить ББ. Это своего ребенка, да? Ришу. Риша, как ты? Сэр, это Нет, это Риша. Я ББ в с Риша спит. Правда, это только догадки. Когда пробуешь его в деле, мы проверим синхронизацию и настроим его чувствительность как надо. Риша, вставай. Риша. И что еще осталось? проверить посмотреть стойку со снаряжением ну, давайте посмотрим перемещение камеры о, что костюма. кстати о костюмах у курьеров они сини, у я охранник я охранником хочу быть я есть конечно охранник но я как раз черный хочу Посмотреть стол использовать, ну все, используем терминал. Пошли отсюда. В этом терминале находится база данных Бриджес с разнообразной информацией. У тебя нет доступа ко всему, но многое, возможно, тебя заинтересует. Например. И даже курсором не могу шевелить. Я могу в систему выбрать сохранение. Сохранение, все окей, все есть. А как мне уйти отсюда? Интересное меню. Заказы. Заказы у нас почему-то не показываются. Видимо, нету. Данные. Посмотрим, что у нас в данных есть. Советы. Советы. Не нужны мне ваши советы. Я хочу просто выполнять сюжетную миссию. Поэтому я нажимаю назад, да? Можно назад нажать? Почему я встать не могу? Мне кажется, мне надо использовать терминал. Выйти из личного. А, вот. Чуеп. Дай мне выйти спокойно. Но ты подумал над моими словами? Конечно. Над какими? Они набиты хералием, но для людей с думом без. Слушай, тебя набью. с набил. С помощью ты сможешь воссоединить мир, вернуть все как было. Я насильщик. Мне нет дела до соединения. Я насильщик говорит. Идук Просто сможет. так об этом говорит? Но я сделаю все, чтобы помочь Амели. Потому что я насильщик. Я помогу ей. Музыка еще такая трагичная. Сам послушай, терминалы, которые люди Амелии строили в городах, через которые шли, двигаясь на запад, называются узлами. Инфраструктура цела, но сеть не работает. Сейчас по ней можно передавать только голосовые сообщения по проводной связи, по беспроводной и малые объемы данных. Но охранника, если охранника. Без нужных данных наши херограммы не отобразятся. Если ты вдруг не в курсе, Амелия и другие члены бриджа, которых ты видел, это изображения, сгенерированные из локальных данных. В общем, тебе нужно просто найти узел, подключить кубит и активировать систему коммуникации. После подключения к терминалу, ты сможешь запустить обмен большими объемами данных в нулевом времени. И таким образом мы наладим связь не только друг с другом, но и с нашим прошлым. На зуб еще возьми, пахавай. Все потерянные фрагментированные данные будут восстановлены. Это как взять ископаемое и воскресить динозавра. Mm, реально. Четыре с половиной миллиарда лет истории Земли. Все те знания, которые мы утратили после выхода смерти, вернутся к нам. Итак, друг мой, мы одолеем эту напасть. Когда заработает обмен данными, создавать граммы станет проще простого. И ты сможешь использовать хиральные принтеры. В конечном счете, мы сможем передавать по сети все, что угодно. Кроме оригиналов. Жизни и души. Ничего настоящего. Одни копии. Да. Вот поэтому насильщики никуда и не денутся. И до, и после воссоединения нам всегда будут нужны посредники. Нет грешного покоя, да? Риша. Туда. Безделье, мать пороков. Все подробности в терминале доставки. Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. На эти ботинки без слез ты и не взглянешь. Мне их выбросить? Стой, погоди. Я хочу, чтобы такое кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Не знаю, ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю. Что там за, -за эмбриолог какой-то висит? Я типа глазами ребенка не да, могу смотреть, что в его жизни было. просто очень разбать у него уже есть Вынимаюсь. так так ну там у нас загруз получить новый заказ в столичном узле отправиться на запад ну давайте это уже будем выполнять наверное в следующей серии да сейчас система сохранение сделаем Подожди, что-то я не туда, наверно нажал. Давайте в эту систему зайдем. Вот здесь сохранение. В той системе нет сохранения. Почему? Я не знаю. И будем продолжать уже в следующей серии. В следующей серии. Когда она будет, я, к сожалению, еще не знаю. Думаю, через денька-два, наверное, сделаем следующую. У Вы него шлису. Свои... Ой, все, стимул успокойся, братан. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Займон, ну типа я, и до новых встреч, всем пока.